Всем приветик, совет от высших сил. Расклад плюс индийский будда Так, подсказочки. Вот еще подсказочки. Так много подсказок, советов. Итак, давайте раскладывать. Так, пока первый ряд совпадений я не нашла. Будем смотреть второй ряд. А вот смотрите. Первое совпадение вижу. А вот смотрите, вот второй совпадение. Кстати, это первый есть совпадение. Так, смотрим. Может быть, еще будет совпадение. А вот еще, смотрите. Вот. И четвертый ряд. А вот. Еще совпадение. Так. Четвертый ряд покажу. Вроде все. Больше я совпадений не увидела, не нужно Будем сразу приступать. Первый ряд еще раз просматриваем. Смотрим. Со вторым рядом тоже смотрим. Первый со вторым. Так, первый со вторым. Давайте приступим, начнем. Итак, совет от высших сил. Здесь у нас Кришна. Вот. Кришна. Так. -ху -ху. Кришна. Любящий друг. Высшая сила вам дарит подарочек, что у вас будет лучшая подруга или лучший друг. Так, второй ряд смотрим. Второй ряд. Инструмент у нас струн. Так, второй ряд. Ситар. Ситар. Музыкальный инструмент изменения в жизни. Высшая силы дают вам подарок что у вас изменится жизнь в лучшую сторону. Так, второй ряд посмотрели? смотрим теперь третий. Так, вот трезубец. Трезубец. Неприятные события. Высшие силы хотят вам дать совет. Даже если у вас будут неприятные события, вам надо извлечь из этого урок. Из этих событий. Так, давайте дальше смотреть. Вот у нас опахало. Не решительность, недоверие. Возможно, после неприятного события вы... Перестанете доверять. Так, вроде так было, или нет? Вроде так. Я уже запуталась, как было на самом деле. Ладно, так, оставим. Высшие силы хотят вам сказать, что недоверие у вас может быть, как в поговорке, в пословице. Доверяй, но проверяй. Главное доверять себе. Итак, сколько всего подсказок высшие силы дали нам? Подсказок раз, два, три, четыре, четыре подсказки. А вот смотрите еще, вот еще. Еще подсказку. Вроде все, подсказок больше нету. Я вроде больше не вижу никаких подсказок. Так, корона, корона, корона. Корона. Так, сейчас вот. Корона. Корона. Так, корона. Успех в делах. Высшие силы. Хотят вам передать, что у вас будет успех в делах. Главное, продолжайте делать свои дела. Итак, вроде весь подсказок у нас получается. Высшие силы. Добрые дела всегда валят. Старайтесь относиться к себе по-доброму. И также к окружающему миру, что вас окружает. Всем пока.